Показываю не самый плохой вариант Раша на D17. Прокидываем слепо. Если у вас тоже вепрь, сразу же вылетаем на врага. После такого враги часто просто ливают из игры. И честно я их даже понимаю, то чувство, когда просто горит от этих зажимных медиков. Так, прокинем. Как раз там еще дымы лежат. Можно делать второй заход. Неплохо. И сразу же текаем. А тут и со спины уже обходят. Надо бы разобраться. Чуть-чуть не хватает. Так тоже сойдет. Не просто так я сюда забрался. Сейчас будем фармить пацанов. Причем конкретно я отсюда слезать никуда не буду. До последнего буду сидеть. Ну и заодно уж плент по контролю. Вдруг решат поставить я их тут сверху и накрою. Еще одного. Так, ну все, там два трупа лежит. О, третий даже есть. Просто обожаю таких медиков, которым похер совершенно убьют их тиммейт или нет. Им главное резнуть. Но тут важно, чтобы не за нашу команду они были. Так, так, так, еще будет резать, нет? Отлично. Но все-таки самое печальное то, что заканчивается, это примерно вот так. Возможно, кто-то еще не знает, но чтобы не запускать врага на свою респу через центр, вставайте в этом углу у сетки и просто контрольте мост, свепры даже неплохо зажимается. Да, но все-таки долго здесь лучше не стоять, могут и в спину обойти. Имейте это в виду. На этот раз мосты 2-0, и враги, походу, сидят на респе, тупо крысят с этими снайпериками своими. Вначале думал кого-нибудь взорвать. Ну, похоже, они прямо на доме, и где-то там около респы тусуют. Сейчас дымок прокинуем. Бля, Наверное, нужно будет просто пройти в тихую. Так, одеваем глушак, и потихонечку заходим через дым. Вот так вот это все просто делается. Так, а кто это у нас тут бомба решил поставить? Интересно, успеет он, нет? А вот его прикрытие. Вот еще один упертый ресащий, который даже не слышит, что на пленду уже перестреливались во все. Оу, кажется, греху залетело. Интересно, где последний? Скорее всего, он один ставит. Блин, я прям как знал. А теперь бомбу осталось раздевозить. Реально что-то давно не играли настройки. стройке. Сейчас покажу вам, что я обычно делаю в начале раунда и к чему это обычно приводит. Сразу же, пробежав через первый этаж, стараюсь занять позицию у ворот. При этом центр смотрю. Оттуда часто враги идут. И, конечно же, гараж. Отсюда я никуда не ухожу, потому что мне нужно дождаться момента, когда что-то произойдет. Либо с центра кто-то выйдет, либо с гаража, вот как сейчас. Особенно печально, когда на мозголом никто не выходит, но это ладно. Теперь уже можно двигать дальше, поближе к их иреспе. Но спешить здесь не стоит, потому что спину смотреть тоже нужно. Все-таки я здесь засветился. Ну и, разумеется, самое главное, что может меня поторопить, это, конечно, коды, если, конечно, их возьмут. Вот он, тот самый момент. Остаюсь я один в три. Здесь самое интересное. Нужно быстрее пробраться на респу врага. Сверху тоже могут идти. Так, но последний уже должен подсвечиваться, он же с кодами. А вот и он. Все, сейчас ему гранату кинем и просто спрячемся за это укрытие. Это самая, наверное, имбовая позиция на защите. Ну, как-то так. А прямо сейчас конкурс на 2000 кредитов Для участия нужно обязательно подписаться на канал Плюшевой Гризли Подписаться на мой канал И просто оставить комментарий под этим видео Ну а итоги уже в конце следующего ролика Кстати, итоги прошлого конкурса на 2000 кредитов Уже на втором канале, ссылочка в описании